Слышали ли вы о газлайтинге? Это популярный термин, который описывает манипулятивное поведение. Газлайтинг вредит чему то психическому и эмоциональному здоровью. Если вы узнаете о признаках газлайтинга, может помочь вам сохранить защитную границу против тех, кто может попытаться воспользоваться вас таким образом. Определение наличия злого умысла может помочь вам свести к минимуму попытки газлайтера контролировать вас через разжигание недоверия к себе. Вот пять характерных признаков, что то, что вы считаете простым разногласием. На самом деле может быть газлайтингом. Первый, они считают ваши чувства недействительными. Это нормально, когда разногласия вызывают эмоциональный дистресс у всех вовлеченных сторон. Однако, если вы обнаружите, что кто-то делает замечание, например, ты такой чувствительный или ты такой слабый, когда вы выражаете свои потребности, примите это как возможный признак того, что в этом может быть замешан газлайтинг. Газлайтеры не принимают во внимание ваши эмоции и мнения во внимание, потому что их цель – изменить реальность, чтобы она наилучшим образом соответствовала их потребностям. Убеждая вас в том, что проблема в вас, а не в них, они избавляют вас от необходимости брать на себя ответственность за свои собственные проступки или недостатки. Когда вы сталкиваетесь с газлайтером, который не признает ваши чувства, прежде всего помните, что ваши чувства обоснованы Признайте, что ваша способность определять и говорить о своих эмоциональных потребностях – это признак эмоционального интеллекта. Придерживайтесь своей правды. Второе. Они заставляют вас сомневаться в себе и в своем здравомыслии. Разногласия имеют хороший потенциал. Они могут помочь нам изменить нашу перспективу и расширить то, что могло быть узким и ограничивающим мыслительный процесс. Однако газовый злопыхатель не только оставит вас в худшем положении но и породит у вас чувство сомнения в себе, которое сохранится надолго после окончания разговора. Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя после разговора. Чувствуете ли вы, что у вас появилось больше ясности, или вы чувствуете себя менее уверенным в себе и ситуации в целом? Зажигатели могут манипулировать вашим восприятием самого себя, намеренно делая обидные замечания о вашем интеллекте, способности к запоминанию или компетентности, что затем позволяет им промыть вам мозги, чтобы вы думали, что их восприятие более точное. Положите этому конец, либо полностью отстранившись, либо отказываясь реагировать на их слова и сохраняя сильное чувство собственного достоинства. Номер три. Они хотят заставить вас почувствовать себя маленьким. Вступая в разногласие с целью добиться лучшего понимания или найти ясность, часто может пойти на пользу отношениям. С другой стороны, фирменная цель газлайтера – заставить вас чувствовать себя маленьким, недооцененным и одиноким. Вы обнаружите, что их слова и фразы используются в злонамеренных целях что может принести им пользу, удерживая вас мысленно там, где они хотят, чтобы вы были, и постепенно причиняя вам вред как психически, так и эмоционально. А держать верх в разговоре с газлайтером начинается с понимания его поведения с их точки зрения. Зная их цели и намерения, вы быстрее сможете перевести разговор в другое русло и защитить себя. Номер четыре. Они не берут на себя ответственность за свои слова и поступки. После разногласий не редкость, когда извинения и ответственность берут на себя всех вовлеченных сторон. Исключением являются газлайтеры. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за то, как они причинили вам боль, или признать свои недостатки, они, скорее всего, будут лгать и делать заявление, например, «Я никогда не говорил этого раньше» или «У тебя ужасная память, я никогда этого не делал». Может быть трудно опровергнуть ложь газового агрессора, когда она появляется, но очень важно не позволять их попыткам исказить ваше восприятие реальности. Если вы в состоянии дискредитировать их вокально, делайте это с чувством убежденности. Если нет, помните, что самое главное – это спасти свое душевное благополучие и решите жить дальше. Даже если это означает, что вы не получите извинений или справедливости, которых вы заслуживаете. И номер пять – вы чувствуете беспокойство при общении с ними. Если отношения достаточно напряженные, вы оба можете начать чувствовать напряжение при мысли о взаимодействии друг с другом. Но если вы начинаете чувствовать, что ходите по скорлупе вокруг конкретного человека, подумайте, что это может быть из-за того, что они целенаправленно заставляют вас испытывать негативные отношения к себе, когда вы с ними разговариваете. Эти манипулятивные тенденции в других людях могут вызвать у вас желание как можно меньше общаться с ними. Однако это может быть нелегко сделать, особенно если этот человек играет большую роль в вашей жизни. Например, партнер, близкий друг, член семьи или кто-то на работе или в школе. Подумайте о том, как ваш газлайтинг негативно влиял на вас в прошлом, и запишите, как вы могли бы отреагировать на это. Также помните, что не весь дискомфорт вызван газлайтингом. Эти неприятные ощущения могут быть вызваны по другим причинам. Итак, обнаружили ли вы, что относитесь к чему-то из того, что мы здесь упомянули? В конце концов, вы не несете ответственности за поведение газлайтера, как бы они ни пытались заставить вас поверить в это. Не вам заставлять их менять свои взгляды. И их неспособность или нежелание не является отражением вашей ценности как личности. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает трудности с психическим и эмоциональным состоянием, пожалуйста, обратитесь за помощью и поговорите с профессионалом в области психического здоровья уже сегодня. Обращение к нужному специалисту может стать отличным первым шагом на пути к восстановлению. Чему вы научились? О чем вы хотели бы узнать больше? Каков был ваш опыт? Напишите об этом в комментариях. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр. Увидимся в нашем следующем видео.